евгений Иванин. сегодня хочу познакомить вас с проектом Profit 365 за ним слежу я уже вот четыре дня как он работает и в принципе идея очень интересная и видно что ребята занимаются разработкой данного проекта то есть что-то обновляют в общем его постоянно улучшают в чем здесь суть многие из вас слышали про бота статус 7 то есть здесь примерно такой же бинарный маркетинг на 10 уровней в глубину вот, но есть очень интересная фишка, которая понравится всем, это пассивный доход, который начисляется вам, независимо от того, пригласили вы кого-то или нет. И этот пассивный доход, он берется из фонда. Да, давайте мы сейчас в фонд пойдем. Сегодня фонд этот был уже распределен, там более трех с половиной тысяч долларов, вот сейчас он уже составляет 233 доллара то есть до завтра он опять увеличится там может быть несколько тысяч долларов и соответственно будет распределяться по всем но по всем партнерам которые купили какой-либо из тарифов да то есть вот в этих матрицах я взял сам 7 матриц мне обошлось это в 177 долларов и соответственно я вам сейчас покажу как пополнять аккаунт если вам это интересно и как выводить отсюда деньги вот, что касается маркетинга, я сейчас его особо рассказывать не буду. покажу лишь то, что он действительно интересный. А, также идет, идут переливы. Да, то есть это бинарная система. И, соответственно, под вами могут быть только два человека. И на 10 уровней в глубину. То есть если мы сейчас зайдем с вами в матрицы, Вот у меня активирована матрица 7 из 10. Заработано на данный момент по матрицам только 189 долларов. Из с половиной тысяч то есть это максимум что я могу заработать но на самом деле здесь будет еще линейный маркетинг который они подключают и э, грубо говоря там еще какие-то суммы будут вот но помимо этого я также заработал именно с этого фонда начисления давайте я вам их покажу да, чтобы было понятно сколько приходит вот 177 долларов я купил матриц вот сегодня начисление с фонда составило 15 долларов 31 цент Давайте вернемся во вчерашний день. Много просто всяких начислений уже прилетело. Так, вот лучше на 22 часа сразу перемотать. Так, вот 22 часа. Вот, начисление с фонда. Вчера было 17 долларов 32 два. То есть оно всегда разное, все зависит от того, сколько людей новых пришли в проект и сколько людей активировали, соответственно, свои столы. То есть, вот эти вот деньги, которые уходят в фонд, это по сути 20% от оплаты любого участника. То есть я оплачиваю, например, там первую матрицу, вторую, третью, четвертую, пятую. И вот от каждой этой оплаты 20% уходит в этот общий фонд. И для того, чтобы оттуда получать деньги, вам достаточно просто разместить специальный пост. Для этого вам нужно зайти в раздел фонд. Точнее, давайте, знаете, как мы сделаем? Сначала мы зайдем в кабинет. У вас здесь а, есть своя партнерская ссылка, да, которую вы можете отдельно рекламировать. Но я пока что рекламировал именно вот таким вот способом. То есть зайдемте, давайте, в матрицы. Если мы зайдем в тариф «Старт», да, то вы увидите, что у меня активировано 7 матриц. Соответственно, и здесь вы видите с каждой матрицы, сколько вы можете заработать да, максимум. Это не считая а, пассивного дохода и не считая еще начисление от ваших личных партнеров так скажем и здесь например первая матрица стоит 1 доллар вторая 2 2 3 стоит 4 4 стоит уже 10 5 стоит 20 долларов 3 стоит 40 долларов а 7 стоит 100 долларов то есть если вы будете также до 7 уровня заходить вам понадобится 177 долларов вот далее для того чтобы пополнить баланс мы заходим сюда, нажимаем пополнить. Я выбираю платежную систему Payer. И нам нужно, смотрите, друзья, скопировать кошелек. И э, к отправленному платежу нужно добавить вот такой вот комментарий. Кошелек копируем полностью. Заходим в Payer. Нажимаем вывести. Выбираем, соответственно, кошелек. Вбиваем сюда. Далее мы берем, соответственно, вот этот вот комментарий. Его обязательно нужно добавить. Это ID вашего аккаунта, да, чтобы деньги сразу на него зачислились. Переходим, соответственно, вот сюда нажимаем. Добавляем вот этот комментарий цифровой. И, например, там пополняем на какую-то сумму. Ну, у меня там сейчас уже почти 180 долларов лежит. То есть я вам просто покажу, как это пополнение делается. Вот, например, на 5 долларов перевести. Соответственно, все. Перевод успешно выполнен, вот и а, эти деньги появятся у вас а, на счету, то есть через какое-то время вот они видите, мне уже пришли, то есть ну все происходит автоматически. Далее, соответственно, вы заходите в матрицы, да, покупаете, например, заходите в тариф старт и прокупаете здесь столько матриц, сколько вам нужно, да, то есть насколько вы будете заходить, если вам вообще этот проект интересен. Вот. Для того, чтобы получать пассивный доход, вам нужно зайти будет в фонд. Зайти в раздел «Квалификация». Вот здесь у меня уже аккаунт привязан. Да? Вам нужно будет привязать аккаунт. Нажимаете здесь «Привязка аккаунтов». Я выбираю «ВКонтакте». И сюда вам нужно отправить ссылку на профиль. То есть сюда вставляете ссылку на профиль ВКонтакте и отправляете. Все, он подтверждается. Далее вы опять заходите в фонд «Квалификация». У вас здесь есть шаблон поста, да, то есть каждый день посты разные. Вы, соответственно, этот пост копируете вместе со своей партнерской ссылкой. Далее заходите в социальную сеть ВКонтакте, на свой профиль. У меня вот предыдущий пост опубликован. да. Я его сейчас удаляю и, соответственно, публикую новый. Единственное, что вам нужно сделать, вот эту вот ссылочку здесь вот. Обязательная ссылка, да? Нужно эти буквы стереть, да, то есть, чтобы осталась просто ссылка. Все. Далее вы нажимаете опубликовать, и вот здесь вот нажимаете, да, чтобы пост раскрылся, и копируете ссылку из браузера на этот пост. Далее заходите обратно, соответственно, в бота, нажимаете проверить выполнение вставляете сюда эту ссылку на пост, отправляете и все. У меня квалификация пройдена, то есть один раз в день это нужно делать для того, чтобы, ну во-первых, э, я не делал еще рассылок, да, то есть у меня э, только с этих постов из социальной сети ВКонтакте пришел 21 партнер, вот, и заработано всего 259 долларов. Теперь давайте попробуем вывести деньги, да, то есть как быстро они выводятся. Соответственно, я у меня сейчас на балансе 192 доллара, я нажимаю вывести. Выбираю платежную систему Payer. И сюда нужно ввести сумму в долларах. Ну, пусть будет 192 доллара. Отправляю. Вот. И мне сюда нужно вставить адрес кошелька. Захожу в свой аккаунт. Копирую кошелек. Вставляю его, соответственно, вот сюда. И отправляю. Все. Далее мне нужно нажать на кнопочку «Подтвердить». Заявка на вывод обработана. Заходим в мой Payr-кошелек. И мы видим, что вот деньги уже пришли. Давайте посмотрим этот платеж. Вот он, 192 доллара 9 центов пришло. То есть даже чуть больше, чем я заказывал. В принципе, все. Если вам интересен данный проект, ссылочка на него будет находиться ниже данного видео. Также я под видео добавлю ссылочку на специальный телеграм-чат, где мы можем общаться по этому проекту. Ну и, соответственно, смотреть какие-то новости. На этом все. С вами на связи был Евгений Ванин. Всем счастливо и пока-пока.